Как вылечить стекание слизи в носоглотке за несколько дней. Привет, меня зовут Дмитрий Храбров, я лор-врач и моя миссия помочь как можно большему количеству людей в нашей стране и вообще во всем мире стать здоровыми. И сегодня я расскажу вам, как справиться с такой проблемой, как стекание в носоглотке. Он же постназальный синдром, он же дрип-синдром, есть еще такой термин, но не важно, важно, что текут сопли, и важно, что это вас достало, и важно с этим справиться. Сегодня мы будем с вами говорить о взрослых, потому что у детей там несколько другие проблемы, и это отдельная тема для отдельного видео. Коротко о план-схеме сегодняшнего ролика. Сначала я вам расскажу, в чем заключается проблема, чтобы вы понимали, как ее лечить. Это важно. Дальше я расскажу вам о том, как выявить причину, которая это вызывает. Это тоже крайне важно. Ну и третьим шагом я расскажу вам о тех универсальных действиях, которые, в принципе, может предпринять каждый из вас, для того, чтобы быстренько-быстренько справиться с этой проблемой. Первое, что вы должны понять, что стекает, у всех людей и всегда. Но большинство людей это стекание не ощущают, когда все в порядке. У каждого человека в носу образуется слизь, в ней плавают иммунные клетки. Эта слизь защищает нас от неблагоприятных факторов внешней среды, от вирусов, от микробов. Эта слизь в носу и в пазухах носа, она образуется постоянно, и она действительно стекает в носоглотку, дальше смешивается слюной, сглатывается, мы ее в норме не ощущаем. А вот чувствовать мы ее начинаем при двух условиях. Первое, если реснички, которые перетаскивают эту слизь, начинают работать медленнее, и она становится более густой, более вязкой, и мы начинаем ее ощущать. Второе, это когда слизи в носу и в пазухах носа действительно образуется больше, либо она образуется более вязкой. А бывает и макс комби, это когда и... Больше слизи образуется, и в носоглотке есть проблемы, реснички медленнее работают из-за воспалительного процесса, и тогда все усугубляется. Я это вам рассказал не для того, чтобы увеличить продолжительность ролика, а для того, чтобы вы поняли, что есть причина. И чтобы справиться с проблемой, нужно эту причину устранить. Воспаление в носоглотке. С чем оно может быть связано? С аллергией. С бактериальным воспалительным процессом, то есть бактерий больше, чем нужно, и иммунная система на них реагирует, запускает воспаление. С хроническими вирусными инфекциями, особенности группы герпеса, Эпштейнбар, головирус, герпес-шестерка. С влиянием носа и пазух носа на носоглотку. С влиянием желудочно-кишечного тракта, потому что могут быть забросы из желудка в пищевод, и от этого раздражается и глотка, и носоглотка. Поэтому, если у вас есть такая возможность, идем к врачу-оториноларингологу от и оцениваем состояние носоглотки. Смотрим вообще, в каком состоянии нос, в каком состоянии пазухи носа, в каком состоянии горла, нет ли признаки рефлюксной болезни. То есть тех самых забросов из желудка в пищевод. Уже на приеме лор-врач вам может взять мазки, при наличии признаков бактериального процесса, мазки на флору, при наличии признаков воспаления лимфоидной ткани, в том числе в носоглотке, врачи знают, что это такое, исключить вирусные инфекции группы герпеса эпштейн головирус герпес-шестерку. В любом случае желательно исключать аллергические состояния, провериться на скрытую аллергию. Либо если у вас есть явная аллергия, то просто пойти к аллергологам и пообследоваться, посмотреть активность. Есть сейчас какая-то активная аллергия в вашем организме или нет? Что нужно сделать обязательно? Первое, это осмотр лор. Желательно эндоскопом посмотреть на носоглотку, прям глазками, что там происходит, чтобы врач это увидел. Второе, сделать хотя бы рентген пазух носа, посмотреть, что в пазухах все в порядке. Третье, исключить аллергию. И если вас беспокоят и сжоги, отрыжки, вы понимаете, что что-то не в порядке с работой вашего живота, то еще идем и к гастроэнтерологу, исключаем забросы, исключаем рефлюксную болезнь. Двигаемся дальше, из-за чего может образовываться больше слизи. Из-за той же самой аллергии, из-за воспалительных процессов в пазухах носа, но я вам уже сказал, что нужно делать рентген пазух носа, из-за анатомических особенностей, потому что бывает такое, что выраженная искривлена перегородка носа. Она контактирует со слизистой оболочкой, там, где не должно быть такого контакта. И, грубо говоря, пытается оттуда думать, что туда что-то попало. Там, конечно, мозгов нет, но тем не менее есть определенные рефлексы и начинает это смывать. В отдельную группу причин я бы выделил психологические причины. Они всегда есть. Самый простой пример, если вы плачете, что происходит с вашим носом? Да, как правило, слезистая оболочка набухает, нос хуже дышит и начинает стекать назад сопли у большинства людей. Но если с плачем здесь все понятно, то на самом деле в некоторых ситуациях наша вегетативная нервная система тоже запускает повышенное слизиобразование. При некоторых обстоятельствах она научилась это делать, но запускает это на постоянном уровне, даже при тех обстоятельствах, в которых это делать не нужно. Самое главное, что наш мозг он настолько уникален, что он помнит все и он знает все. Поэтому сейчас, слава богу, начали появляться крутые современные психологи, которые занимаются психосоматикой, которые могут вам помочь понять, а в каких ситуациях, вообще с чем была связана стартовая ситуация, да? то есть почему сейчас это продолжает вот так вот реагировать организм, что с точки зрения психологии запускает вот такие реакции. И это всегда есть. Самое главное, что с этим можно разобраться и это можно устранить. Теперь я расскажу вам об универсальных действиях, которые может предпринять каждый из вас, для того, чтобы справиться с этой проблемой, конечно, при хорошей переносимости и отсутствии противопоказаний. Самое важное, что нужно сделать, это наоборот увлажнить слизистую оболочку, потому что мы теперь знаем, что ощущаем эту слизь, мы тогда, когда... Она действительно становится чаще более вязкой, более густой. Поэтому если мы увлажним слизистую оболочку, увлажнится эта слизь, мы меньше будем ее ощущать и со временем совсем перестанем ее ощущать и этот симптом он пройдет. Кроме этого, если увлажняем слизистую оболочку, лучше работает иммунная система, меньше себя проявляет аллергия, то есть куча-куча пользы от увлажнения носа. Первое, что мы должны предпринять, это создать условия оптимальные, в которых слизистая оболочка не будет сохнуть. Это температура воздуха в помещении, где вы находитесь, меньше 24 градусов Цельсия. Если температура выше, то это создает условия для сухости слизистой. Ну и самый главный фактор – это влажность, которая не должна быть меньше 40%, в идеале 50-60%. Поэтому закрываем краны ваших батарей, покупаем увлажнители, контролируем все это термогигрометром. Сейчас у каждого человека есть возможность приобрести спрей увлажняющий для носа. Это, как правило, спрей на основе морской водички куча всяких названий самое главное чтобы этот спрей был изотонический который соответствует по концентрации физраствору ну или сам физраствор заливаем в любую брызгалку и увлажняем нос вот здесь сейчас появится ссылочка на ролик по поводу а, различных психолог а, различных спреев для увлажнения носа по поводу того как самый как можно соответственно сделать самый дешевый спрей для увлажнения носа Появится ссылка и, соответственно, можете отдельно посмотреть этот ролик. Увлажняем нос как минимум утром-вечером, как максимум 3-4 раза в день. Дальше. Независимо от того, больше слизи образуется, либо медленнее работают реснички из-за воспалительного процесса, наша задача это воспаление убрать. И здесь мы применяем универсальные противовоспалительные препараты. Специально синтезированные для этого местные гормоны, которые убирают этот воспалительный процесс. Пусть слово гормоны вас не пугает, потому что у нас гормонов тысячи в организме. Есть гормоны с широким спектром действия, да, то есть которые на много органов и систем влияют. А есть гормоны, которые работают только точечно, здесь и сейчас. И практически в кровь не всасываются. И каким-либо системным влиянием негативным на другие органы не обладают. Для носа мы обычно используем либо мометазон, либо флутиказон. Торговых названий опять же много всяких разных. Соответственно, важно, чтобы не было противопоказаний. Для этого вам необходимо обратиться к врачу. Врач посмотрит слизистую оболочку и распишет вам схему лечения. Обычно мы их используем по два впрыска в каждую ноздрю, чаще на старте назначаем два раза в день на протяжении, например, недели-двух, потом переходим на один раз в сутки. Курсы лечения обычно занимают не меньше месяца. Но еще раз говорю, для того, чтобы действительно это было безопасно, для того, чтобы это было качественно, вам необходимо обратиться на прием к врачу-ториноларингологу. Также можно использовать натуральные, природные компоненты. Например, очень хорошим положительным воздействием на слизистую оболочку носа оказывает масло туи, масло пихты. А самое главное, что, как правило, в аптеке такие масла продаются гомеопатические, То есть, в принципе, там, в составе этого масла, на самом деле, кроме оливкового, ничего нет. Поэтому вы можете поискать. Такие масла можно найти в России, которые действительно в своем составе содержат масло туи или масло пихты. Данные компоненты обладают противовоспалительным действием, естественным антисептическим действием, ну и даже улучшают носовое дыхание. Как правило, эти масла мы назначаем в нос, капать по 2-3 капли в каждую ноздрю 2-3 раза в день на протяжении 3-4 недель. По универсальным действиям, пожалуй, все. Основа, еще раз говорю, будет зависеть от выявленной проблемы, то есть в зависимости от той причины, которая будет установлена, Необходимо предпринять определенные действия для того, чтобы быстренько-быстренько прийти к результатам. Не забудьте поделиться с этим роликом со своими друзьями, родными, у кого-нибудь наверняка есть похожая проблема. И тогда вы примите участие в моей крутой миссии и поможете большему количеству людей на этой земле стать здоровыми. Лечитесь правильно и будьте здоровы, ваш доктор Храбров.